Добрый вечер! Сегодня у нас прибавление в семействе наших винтовок. Товарищ купил такую же винтовку Hatsan IT-4410 в тактическом исполнении. Попросил поменять иглу на заводскую, здесь она уже поменена, но хотел бы я сравнить эти две винтовки, чем они отличаются глушителями. Этот глушитель, который стоит тут на моей винтовке, мы его уже а, осматривали в одном из прошлых обзоров, стреляли с его помощью, а, и он оставил очень благоприятное впечатление. А, вторая винтовка куплена в том же самом магазине, не ватаргет, но с глушителем, который продается в том магазине. А, скажу, что глушитель с моей винтовки куплен на, в интернет-магазине Диана РВС. Этот не таргет. Чем они отличаются? Мой цельно-металлический, точенный вот из дюралевой трубки. Вот этот глушитель, сейчас я его покажу. Он состоит из четырех частей, то есть наборной, что позволяет нам посмотреть его внутренности. Чтобы вы представляли, как выглядит глушитель изнутри. Вот четыре секции. Они разбираются давайте посмотрим что в глушителях внутри вот стандартная классическая конструкция глушителя то есть шайбы выполняющие роль перегородок с отверстием а внутри так называемая бегудюшка. кто-то в самодельных использует женский бигуди такая пластиковый цилиндр с прорезями очень похожи на бигуди и шумопоглощающая прокладочка типа войлока. Вот по периметру. Вот эта бегудюшка прижимает его к стенкам. И таких секций получается у нас 4, соответственно, три вот таких перегородки. Вот так она вставляется. Вот так завинчивается. А по звукооглушению вот эти два глушителя... Пробовали мы стрелять из этой из этой, разницы нет никакой. Глушат одинаково хорошо. Поэтому дело за вами покупать вот такой наборный глушитель или цельный. Работают они одинаково. По цене немножко отличаются на 200 рублей. Этот немножко дороже. Поэтому как бы выбирать... И решать вам, какой больше нравится по дизайну. Ну, кстати, здесь можно а, вот в разборном что-то подшаманить. То есть кто-то мехом изнутри выстилает, кто-то еще прочие доработки делает. Тут простор для творчества. Все, на этом сегодня прощаюсь. До свидания.